торговых решений сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в еврозоне в 900 по gmt выйдет этот релиз очень важный для нас потому что мы понимаем что это так же как и в отношении других центральных банков тот самый отчет который будет влиять на проводимую денежно-кредитную политику евро мы хотим видеть выше текущих значений ну по крайней мере я с точки зрения текущего фундаментального фона, хотя думаю, что многие из вас тоже разделяют такую же точку зрения, текущие котировки 1.09.72. Я допускаю, что более оправданными, даже справедливыми котировками для евро-доллара сейчас являются уже значения поближе к уровню 1.11.1.12. Дальше, по хронологии событий в 10.35 по GMT состоится выступление главного экономиста Европейского Центрального Банка Филиппа Лейна, который, как правило... Многие считают, что он является правой рукой Лагард, и э, по этой причине можно сделать вывод о том, что он, по сути, транслирует риторику главы Европейского Центрального Банка. И в случае еще одного акцента, с его стороны и со стороны, соответственно, Европейского Центрального Банка на э, намерение ЕЦБ повысить ставку, возможно, на 50 базисных пунктов на заседании в мае, Евро на этом фоне должен получить неплохую поддержку. И замыкать с точки зрения интересных отчетов торговую сессию будет релиз по запасам нефти США в 14.30 по GMT. За нефтянкой, опять же, с некоторых пор мы следим, текущей котировки 84.57. И я, опять же, сторонник того, что нефть сохранит потенциал роста и в ближайшие, если не дни, то недели, сможет все-таки закрепиться в районе локальных максимумов 86-87 долларов за баррель и впоследствии же продолжить развитие восходящей динамики с целями, которые были подкреплены еще ожиданиями аналитических отделов многих инвестбанков сети Goldman Sachs в районе 90-95 долларов за баррель, потенциально даже вот в районе 100 долларов, как думают, на которых нефть будет торговаться. Полагают аналитики Citi. Что касается нашего традиционного инструмента-катализатора для всего рынка доллара. Сейчас индекс американской валюты торгуется на отметке 101.46. Вчера вы наверняка могли заметить, что на рынок вернулся оптимизм. Вследствие этого рисковые инструменты обновили локальные максимумы, а доллар снова оказался под давлением. В частности, ушел ниже поддержки 101.50 текущей котировки 101.46, но я считаю, что вот это снижение на юг, оно должно продолжиться. Движение, соответственно, в сторону поддержки 101 пункт и потенциально еще ниже. Основной катализатор улучшения рыночных настроений накануне – китайская статистика по темпам экономического роста, промышленному производству и рыночным продажам. Но действительно, цифры очень хорошие, прям существенно превзошли ожидания, которые и без того были весьма оптимистичными. Показатель ВВП Китая в первом квартале вырос на 2,2%. Нулевая динамика была в четвертом квартале, поэтому здесь, сравнивая два квартальных периода, понятно, прогресс прям очевиден. Промышленное производство, друзья, выросло на 3,9% в прошлом месяце. Еще более серьезную восходящую динамику показали роничные продажи, которые скакнули сразу на 10,6%, с показателя февральского 3,5%. Ну и как минимум мы можем точно сделать вывод о том, что вторая по Экономика мира ну, явно восстанавливается, поэтому снятие ковидных ограничений, открытие границ и отказ от политики нулевой терпимости уже приносит плоды и результаты. И на фоне этих данных оживились опять же спекуляции на тему того, что мировая экономика все же больше жива, чем находится в тяжелых экономических обстоятельствах. И этого было достаточно, по крайней мере, в рамках вчерашней торговой сессии, чтобы этот оптимизм продержался прям до конца торговой сессии. Я считаю, что мы не должны упускать из виду, опять же, китайскую экономику, особенно если сейчас проецировать вот эту китайскую статистику позитивную на тот же самый рынок нефти, за которым мы следим. Конечно же, чем более динамично будет восстанавливаться Китай, тем больше спроса он будет обеспечивать на углеводороды. Больше нефти будет потребляться и больше факторов будет поддержки для всего рынка черного золота на фоне постоянно сокращающегося объема нефтедобычи со стороны стран ОПЕК. Поэтому в текущих условиях я думаю, что рынок нефти прям очень хорошо смотрится с точки зрения развития такого бычьего потенциала. И спасибо китайской статистике, это еще один фактор поддержки для рынка нефти в целом. Если если вернуться к доллару, хочу отметить вчерашние заявление главы Минфина США Джанет Хеллин, которая сделала очень важное заявление, которое почему-то в течение долгого периода времени недооценивалась многими трейдерами либо даже игнорировалась экспертами о том что вот эта санкционная политика сша может в конечном счете привести к тому что доллар утратит статус резервной валюты мне кстати очень интересно друзья ваше мнение если это так какой актив будет следующим на данный статус? пишите в комментариях можем обсудить если будут какие-нибудь интересные версии я на одном из последующих брифингов вернусь к этой теме ну и конечно же куда без статистики из сша очередной слабо слабый отчет в данном случае по рынку недвижимости, количество разрешения на строительство снизилось в прошлом месяце на 8,8%. Почему страдает рынок недвижимости? Потому что в очень тяжелом состоянии, в принципе, ипотечное кредитование из-за высокой процентной ставки. Еще один аргумент, друзья, даже вот с этой стороны, если рынок недвижимости уже в таком упадке, скажем так, из-за ставки ключевой ставки Федрезерва в районе 5%, ну конечно же ставки по ипотеке, они уже будут существенно выше. То зачем еще повышать ставку снова, чтобы создавать еще большую нагрузку на экономику? И я снова, опять же, Акцентирую ваше внимание на свою субъективную точку зрения и мнения о том, что американскому регулятору не нужно больше повышать ставку. Отсюда делаю ставку на дальнейшее снижение курса американского доллара. Золото пока без изменений, чуть выше 2000 долларов за тройскую унцию. Удержимся, соответственно, рассчитываем на дальнейшее восходящее движение. Европейская валюта против доллара 1,0972. Главный катализатор роста евро, помимо Вчерашней китайской статистике и общего улучшения рыночных настроений, ожидание дальнейшего ужесточения европейской монетарной политики и, возможно, даже повышения ставки на 50 базисных пунктов. Ранее Лагард в начале этой недели комментировал, что повышение стоимости заимствований в условиях высокой базовой инфляция является оправданным шагом, который в конечном счете приведет к улучшению экономических условий в целом. Сегодня, друзья, выйдут данные по инфляции, смотрим за базовым индексом потребительских цен. По прогнозам он может вырасти с 5,6% до 5,7%, и если ожидания оправдаются, у ЕЦБ будет еще один аргумент – поднять процентную ставку. Поэтому чисто теоретически при отработке этого сценария уже сегодня пара евро-доллар может прорваться выше отметки 1,10%. Доллар-канадец. 1.3394 очень большая ставка была у меня на вчерашний отчет по инфляции выступление тифа маклима главы банка канады что он сможет оказать поддержку канадскому доллару по инфляции снижение было зафиксировано в прошлом месяце с 5 до 4 и 3 процентов этот отчет не оказал серьезное влияние на канадский доллар а что касается выступления маклима то странно что канадский доллар не отреагировал потому что маклим по сути подтвердил что банк канады будет готов снова повысить процентную ставку, если базовая инфляция вернется к траектории роста. В пятницу у нас еще роничные продажи по Канаде. Ну, остается рассчитывать на то, что этот отчет сможет все-таки вернуть покупателей в канадскую валюту и обеспечить снижение пары доллар-канадец к нашей цели 1.33. От этой сделки я ни в коем случае не отказываюсь. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!